Приветствую, командыры На видео про War теперь я буду говорить вот таким вот более строгим тоном, более военным, потому что игра сама такая. Ну и я решил, что больше подходить под атмосферу буду говорить теперь так. Они а как всегда вяло, национально Ну в общем-то какой я есть. А для зрителей надо постараться. Итак, сегодня будет обзор на музыку из Warrobots и то как она менялась с годами. Также будет музыка с разных ивентов, например, Новый год или Хэллоуин. Самая первая музыка, которая была в War Robots, это было в 2015, когда, собственно, это и вышла игра. И, кажется, было оно до 2016, я точно не помню. Потом Ее заменили на музыку не такую уж и плохую, но все же оригинал мне нравился больше. И чем-то эта музыка мне ностальгирует, даже если я и не помню те времена. Странно. представляет собой измененную и по мнению пиксоников улучшенную версию прошлой музыки то бишь самой первой я бы не сказал что они улучшили но конечно это мое мнение может кому-то это нравится больше но мне вот больше нравится первая самая первая по-моему была самой лучшей а также у этой музыки есть кое-что что отличает ее от всех остальных и за что она мне нравится больше остальных, но все же не так сильно, как оригинал. После того, как вы прослушаете, думаю, сами поймете, что я имел в виду, когда говорил, что она имеет особенность. Это заметно, сильно выделяется. Хорошая замена, конечно, предыдущей, но мне больше нравилась первая музыка. А это мне понравилось ее одной такой вот деталью, которой нет ни в одной из следующих или предыдущих музык. За именно такие моменты, где музыка как бы сама себя повторяет, я и считаю ее уникальной. А теперь следующая музыка, музыка из ивента Хэллоуин. Каждый год они меняли музыку, и в третий раз у них получилось лучше всего отдалиться от того, что было в первый раз. Посмотрим, изменится ли что в 2020. -м. Будет ли вообще музыка? вы слышали музыку из хэллоуина 2017 года следующая же музыка будет с рождества но здесь они уже не сильно заморачивались и каждый год кажется она была одной и той же я просто не совсем помню ведь я не был все время в игре я пару раз из нее выходил на пару месяцев один раз даже на год вышел но я помню что такая музыка была и была она недавно. Может быть и в этом году они оставят ее такой же. музыку знают все кто играл и играет воробот сейчас она играет сейчас играла два года назад но ее правда заменили на короткое время когда у воробот был была годовщина но потом снова вернули эту надеюсь ее когда-нибудь изменит потому что это мне не сильно то нравится Thank you. Следующая же музыка снова Хэллоуин 2018 года, она похожая на то что было в 2017 но можно сказать улучшенная версия Следующая музыка немного необычная, в стиле дабстеп. В честь того, что у War Robot's юбилей 5 лет. Ну и, как вы можете понять, это была музыка в прошлом году, потому что сейчас War Robots 6 лет. Музыка их юбилея скорее бы подошла к тому, что происходит сейчас. Потому что сейчас все происходит очень стремительно, а не так, как в музыке 2017-2018 года. Фиксоники очень быстро выпускают новых роботов, делают для них пилотов, хотя эти роботы это еще и не вышли как бы в открытую. Посмотрим, что будет с игрой в будущем, когда ремастер перейдет на живой сервер. Для тех, кто не знает, ремастерит это воробец, но с улучшенной графикой. Слабые телефоны не потянут. Thank <laughs> you. 2019 года никакого мотива никакого движения просто звуки это по-моему лучше всего подходит под хэллоуин хотя возможно даже слишком мрачно но это уже их дело. Сейчас, когда вы прослушали всю музыку которая была в игре я покажу вам как они связаны используя технику нарезки и я буду использовать 5 музык пять фрагментов где использовался мотив в разных треках в двух почему-то он не использовался в хэллоуине втором и в хэллоуине третьем а во всех остальных он есть и вы сейчас в этом сами убедитесь. так они все похожи именно этим мотивом музыка меняется а мотив остается тот же что ж и напоследок осталась одна вещь это музыка точнее звуки ангара возможно многие не догадывались а может некоторые знали но в игре есть музыка ангара которая есть и думаю ее никто не замечал и не заметил бы потому что чтобы ее заметить, вам нужно специально иметь свободное время, чтобы выключить музыку в игре. Обычно некоторые играют либо совсем, либо вообще без звуков, включить на максимум свои звуки и прислонить свое ухо к микрофону, либо же, если вы сидите в наушниках, можно услышать и так, прислушавшись. инструменты на этом я вас оставлю если вам нравится видео про робот, либо же что-нибудь из того что я снимаю пожалуйста подпишитесь для вас это не трудно для меня это будет очень хорошо потому что пока у меня подписчиков мало для меня значит каждый и скажите в комментариях что бы вы хотели чтобы я снимал также в описании будет ссылка на диск, где вы можете скачать музыку ангара, самую первую. По мне так, она была, она была самая лучшая, и на моих громкоговорителях она звучит довольно круто. Если у кого есть дом, можете попробовать, да и в наушниках она звучит круто, в принципе. А Киномастер точно шакалит качество, и вы не сможете насладиться этой музыкой на самом деле. Лучше в наушниках слушать оригинал, чем мое видео. Да и качество видео, кстати, тоже Киномастер, к сожалению, шакалит.